Как же быть владельцем маленьких бизнесов, которые в это тяжелое время не могут развиваться? У меня цветочный магазин, любимое дело, сейчас доходы упали. Но если закрыться совсем, то после войны придется начинать все по-новой. Думаю, не у меня одной такая дилемма сейчас. Очень важен ваш совет. Что необходимо делать? Первое. Начните обязательно делать скидки второе поговорите с теми кто вам этот товар поставляет чтобы было дешевле третье договаривайтесь с арендодателями которые, у которых вы арендуете этот магазин чтобы цена была дешевле также это повод для того чтобы более активно рекламировать свой магазин в интернете в телеграме и так далее то есть максимально соберитесь и максимально посмотрите на чем вы можете экономить и в какую сторону вы должны как вы рекламируетесь, то есть старайтесь этим обязательно заниматься. Нужно ли закрываться? В вашем случае нет. А еще я хочу сказать, даже несмотря на то, что было и есть плохо, то будет лучше... Несмотря ни на что, почему, как бы ни странно это звучало, бизнес и э, доходы чуть-чуть плавно будут увеличиваться, потому что люди покупают цветы, потому что есть дни рождения, потому что есть встречи, этого никто не отменял, этот бизнес у вас будет процветать, не переживайте. Продолжайте развиваться, просто постарайтесь урезать, урезать свои урезать свои э, расчеты, договориться с арендателями, договориться с теми, кто поставляет цветы, постарайтесь рассмотреть этот весь вопрос глобально, и постарайтесь, может быть, там э, э, в максимально, максимально ограничить. Э, Возможные траты, в случае если на вас работают люди, ну конечно не могу этого советовать, в случае если работают на вас люди, постарайтесь с ними поговорить, чтобы уменьшить зарплату, если невозможно, там больше уделяйте внимание или стойте сами, ну где-то так.